Здравствуйте, дорогие друзья. Сейчас я еще включу Facebook. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас интересный, довольно интересный эфир. Мы будем говорить о работе, о деле жизни. Где-то, возможно, о предназначении. Скажите, пожалуйста, как меня слышно? Прием. Я сразу озвучу для моих дорогих любимых зрителей из Фейсбук, что я не могу одновременно быть везде. Поэтому, если вы хотите задать вопрос в прямом эфире, пишите, пожалуйста, мне в Инстаграм. Заходите на мой эфир, прямой эфир в Инстаграм и задавайте мне вопрос там. Я специально бросила ссылочку. Так, «Хорошо. Меня хорошо слышно? Окей. Okay. Я приветствую вас в Москве. Я приехала в Москву. Когда меня спрашивают «Аня, ты по работе или отдохнуть?», я не могу ответить на этот вопрос. Знаете, мне когда-то ну, спамский вопрос задали из туристического агентства «Где вы намерены отдыхать?». Вы знаете, я не напрягаюсь. Я совмещаю приятное с полезным безусловно я в москве на гастролях я не упущу этот шанс я буду делать свое любимое дело я буду проводить очный тренинг это к вопросу о бизнесе к вопросу о от занятиях Буду ли я там работать или буду ли я там отдыхать? Мне сложно ответить на этот вопрос, потому что я буду делать то, что я не могу не делать. Сегодня будет крутой конкурс. Следите за руками, как говорится, не упустите. Я условия конкурса озвучу попозже. И сегодня будет еще некоторая интересная информация. Окей. Okay. Как говорится, легла карта, и пришло время поговорить о таком ресурсе, как связи. На марафоне «Финансовый ключ» и еще на других марафонах, на каких я сейчас не буду это озвучивать, я много говорю о ресурсах. Вообще, давно слышала уже такую штуку и тоже наблюдаю за этим, что, на самом деле, у людей есть огромное количество ресурсов, но они их почему-то не используют или используют не все ресурсы, потому что не умеют ими пользоваться. Вот я искренне вам желаю. Научитесь использовать свои ресурсы по максимуму. Многие не задумываются о том, какие у них есть возможности. Деньги я об этом повторюсь, я это рассказываю на всех своих марафонах. Деньги ⁇ это самый восполняемый ресурс. Он, да, легче всего расходуется, но он легче всего и восполняется. И сегодня мы будем говорить о таком ресурсе, который называется ⁇ связи ⁇ как их использовать. И, собственно, я начну с того, что... Я попросила вас задавать вопросы да, о работе, о сотрудничестве, о работе с родственниками и так далее. И сегодня я хочу начать с того, что не озвучено в ваших вопросах, да, но то, что я хотела сказать. А ваши вопросы очень хорошо открывают эту тему, раскрывают. Хотела привести такой пример, который всем похож, но только вчера разговаривала с подругой, она архитектор. И говорит: Таня, представляешь? Говорит: нет, там, однако, эта малознакомая девушка пишет на Фейсбуке: Вот я знаю, что вы архитектор, пришлите мне, пожалуйста, проект дома. И она очень удивилась, что это платная услуга. А что, вам жалко, что ли? Вы же архитектор, у вас же должно быть готово. Вот, ну, вот как-то так. Довольно часто можно встретить историю, которую я называю ты ж фотограф, да. То есть, если ты фотограф, то это означает, что ты ходишь все время с фотоаппаратом. Если у кого-то какое-то событие, то это нормально попросить пофотографировать. Ну, ты же фотограф, что тебе стоит, да? Возьми и пофотографируй. То, что это профессиональная деятельность и занимает довольно много времени, ну, как-то как это не берется в счет, к сожалению. Я раньше чаще, сейчас тоже иногда бывает, ну, очень крайне редко вообще просто сталкиваюсь с, фотограф... с фотографом, с ситуацией. Ты же психолог, да? Ты психолог, поэтому ты должна мне помочь. Посоветуй мне, да? Вот, вот так вот. Не жалко, но бесплатные советы, они не приносят желаемых результатов, как по мне. В тему анекдота с детства. Как, как это я не расскажу анекдот. А... Вот Я прошу прощения, вот тут вот э, мне вопрос сейчас задали в Инстаграм, как с ноутбука смотреть прямой эфир, только с телефона могу. У вас есть два варианта. Либо посмотрите его с телефона, либо погуглите. Ну, я не знаю, как смотреть с ноутбука. Так анекдот анекдот из детства, да, когда мужчина захотел получить консультацию врача бесплатно, позвонил своему доктору и говорит: скажите пожалуйста, что вы делаете, когда вы заболеваете гриппом? На что врач ответил: я чихаю, да. Итак, о чем я? Связи это безусловно очень важный ресурс и очень крутой. И да, безусловно, надо учиться им пользоваться. Ура, ну, такой, <смех> такой анекдот. <смех> и мы с вами сегодня будем налаживать связи. да. Я хочу это сделать качественно, и поэтому расскажу вам чуточку попозже свои мысли по этому поводу. Но я даже вот сейчас не буду говорить о финансовой энергии. А я вот поговорю об этой взаимосвязи. Я недавно писала пост о том, что когда вы что-то отдаете, то отдаете то... больше, чем берете, то по закону сохранения энергии, помните, Ломоносов открыл такой закон «Сохранение энергии, сохранение веществ. Если где-то чего-то убыло, значит, где-то чего-то прибыло. Соответственно, если где-то чего-то вы дали больше, чем взяли, то Вселенная компенсирует вам это финансовыми энергиями. Все-таки поговорила я о финансовой энергии. Тема эта сейчас витает в воздухе, потому что я буду завтра и послезавтра проводить мероприятие на тему финансовых энергий. Так вот, когда кто-то открывает новый бизнес, какое-то новое дело, то сплошь и рядом я думаю, что я не ошибусь, если я скажу о процентах, что друзья, знакомые и родственники хотят воспользоваться этим бизнесом, этим сервисом либо бесплатно, либо с очень большой скидкой. И на то, что они говорят, ну что, ну, что тебе стоит. Тебе же это ничего не стоит. На самом деле это как минимум энергетические трудозатраты, время, а время это самый невосполнимый ресурс, ну, вернее, не самый невосполнимый ресурс, просто невосполнимый ресурс. Да, поэтому уважайте, уважайте чуть-чуть другой труд. И если вы хотите поддержать своих друзей, то лучшая ваша поддержка своих друзей, своих родственников, лучшая ваша поддержка. Я сейчас говорю это на полном серьезе, и я прямо пропагандирую и декларирую и призываю вас к этой политике. Купите у него этот продукт или воспользуйтесь у него этим продуктом, услугой. По стопроцентной стоимости, а то еще и оставьте чаевые и привлеките еще каких-то других своих друзей и знакомых. Вот таким образом вы поможете своим друзьям, своим родственникам, своим знакомым этот бизнес поднять, приподнять, поддержать. 90% по статистике, 90% бизнеса закрывается в первый год. Это очень это огромнейшая цифра на просторах СНГ. Огромнейшая цифра, и я предполагаю, точно я не могу утверждать, но мое мнение таковое, что это происходит по двум причинам важным. Первое – это потому, что люди берутся открывать свой бизнес, не имея управленческих навыков и опыта управленческого. И второе – это не имеет финансовой грамотности. То есть не могут правильно, грамотно сводить дебет с кредитом, за кредитом, считать деньги и оказывают бесплатные услуги или услуги с большой скидкой друзьям, родственникам и так далее. То есть это провальная стратегия. Поэтому вот я вам рекомендую. Пусть у вас будет еще один закон поддержания и развития финансового благополучия. Если хотите поддержать друга, приобретите его продукт по полной стоимости. Это и вам же поможет приобрести финансовое благополучие. «Кстати, кто бы спрашивал, скидки со временем перестали быть друзьями по иным причинам? Расходились интересы?». Да, интересное наблюдение. Окей. Okay. Значит, Я сейчас перейду к вашим вопросам. Задавайте вопросы тоже. Я вчера вопросы выделила себе, отметила выписала отдельно, но я видела, что поступили новые вопросы. Я на все вопросы отвечу, и в эфире тоже задавайте вопросы. Так, первый вопрос. «Аня, как быть, когда ничего не можешь понять?». Лена, вопрос прямо отчаяния. Я, честно говоря, этот вопрос не поняла тоже, то есть формулировка не поняла. Приходи на автор жизни. Я думаю, что ты там сможешь найти вопросы, ответы на свой вопрос. По крайней мере, вопрос сформулировать четко. Это уже будет хорошее начало. Как преодолеть страх? Сейчас я попробую ник прочитать. Джули Вот так, по-моему. Как преодолеть страх? Когда нащупал дело мечты, оставил прежнее занятие, но не можешь начать, так как вообще не знаток в новой области, а финансовые риски велики, а финансовые средства извне, то есть привлеченные. Классный вопрос. И я тут скажу, что страх очень даже правильный. Не надо его преодолевать. Я вообще против того, чтобы бороться, преодолевать и избавляться. Это отдельная вообще тема. Хотите эфир на эту тему? Ну, поставьте мне сейчас плюсики, если вы хотите тем, эфир на тему бороться, преодолевать и избавляться. Вот посчитаю, сколько будет плюсов. Посмотрю. И сделаю, если их будет много. Так вот, смотрите, с этим страхом нужно ра, бо, тать страх. Это защитная реакция организма. Это нормально работать, переживать и включать чуть-чуть больше, чем, ну, чем просто приходит в голову, просто бояться. Да? Смотрите, тут скорее включается здравый смысл, что раз я в этом ничего не смыслю, да, в кавычках, то я могу прогореть. Да? Если вы ничего в этом не смыслите, то вероятность высока. Как этого избежать? Первое ⁇ это нанимать людей, которые в этом смыслят. Качественно оценивать риски. Сможете ли вы это проверять, как человек работает? Да? И особенно привлечение чужих денег. И четко знать ответ на вопрос, что я буду делать, если я прогорю. Это нормально. Ну, То есть это называется оценивая, как это, трезвое оценивание рисков на которую вы пойдете. Мы вчера с партнерами разговаривали на эту тему. Я пр прямо зачитала вслух этот вопрос, и мы его обсуждали, и вспоминали, как мы начинали. У меня была возможность привлечь практически неограниченную сумму в наш бизнес. Да? И мы из месяца в месяц, изо дня в день задавали себе вопрос, ну что, берем на раскрутку деньги или все-таки дальше продолжаем придумывать способы заработка качественные и мой партнер Павел сказал очень классную фразу я посмеялась но извините сейчас за натурализм но он сказал очень классную вещь что бизнес нужно делать из говна и палок и если ты понимаешь, что у тебя это получается, то тогда уже можно привлекать чужие деньги. Есть миллионы один способ начинать бизнес, не привлекая деньги. Я не один год, вот мы с Риной, да, с моим партнером, мы не один год... Работали над созданием нашей тренинг-студии. Это мы прошли довольно тяжелый путь, и когда было понятно, что мы прошли точку невозврата, ну я ее её... даже не проходила, я сразу была уверена, что я буду это делать, я не могу это не делать. И когда было понятно, что вот эта точка невозврата пройдена и все равно не с одним так с другим не так так эдак. мы будем пробовать и делать что-то где я зарабатывала тогда да где мы с Риной зарабатывали где попала в самыми различными способами работали на других работах выполняли какие-то частные заказы крутились как говорят у нас в Одессе для того чтобы вкладывать собственные средства в наш бизнес как решиться зарабатывать? Внутренний голос говорит, что даже за небольшую плату надо сделать все идеально. Нет какой-то уверенности, что я этих денег достойна. Таня, приходите. Я вам могу вот так вот с насколько порекомендовать, только прийти на марафон автор жизни. И я вам скажу, что плохо сделанная работа лучше, хорошо, идеально продуманная, придуманная, но не сделанная. Я думаю, что это правило... Вот это одно из правил нашего бизнеса. Кстати, <связывая> а хотите правила наших, нашего бизнеса еще увидеть? А ну, пожалуйста, единички поставьте тоже буду подсчитывать потом. <связывая> так вот, одно из правил нашего бизнеса, и я на тренингах это говорю. Плохо сделанное а лучше идеально продуманного, честное слово. если бы мы идеально все старались делать и не запускали какие-то проекты какие-то вещи допиливаем на бегу начинаем делать на коленке допиливаем на бегу и это собственно движет нас вперед как то так отлично ага, сколько единичек хорошо так поэтому я думаю что тут еще раз вернусь к этому вопросу. И я объявляю этот вопрос победителем сразу уже. да, я отвечать буду на другие вопросы тоже, и вы получите в подарок блокнот, подписанный, с моим автографом. Но я вот вам тут скажу сразу, да, что еще раз повторюсь: страх это не всегда деструктивное чувство. Другое дело, что нужно. Правильно к нему подойти. Не нужно с ним бороться. Просто закрыв глаза, да, я ничего не боюсь, и я сейчас пойду и всех победю. Mm -hmm. Нет! Оценивайте риски трезво. Переходим к следующему вопросу. Конечно, я сохраню в эфир. Доброго денечка. Так. Как найти дело жизни? Хороший вопрос. Хороший вопрос. Это вопрос вопросу о предназначении, да, как митин дела жизни. Делайте то, что не можете не делать. Вот, знаете, будьте честны с собой. Люди научились себя обманывать просто виртуозно. И зачастую они маскируются чувством долга. Иди, вот ищите свое хочу и идите за ним. Потому что все другое я должен, я обязан, у меня. Принципы, правила. Это позиция жертвы. Приглашаю вас на марафон Автор жизни. У меня есть продолжение марафона Автор жизни. Приглашаю. Очень много найдете ответов на вопросы. Так. Ольга Соловченко. У меня два вопроса. Первый. Тоже хороший вопрос. Я работаю с мужем. Я как бы вторые руки во всем бухгалтер, юрист, идейный вдохновитель, все в одном лице. Я очень довольна, что могу работать дома, распоряжаться отчасти своим временем, наблюдая, как растут мои дети. Я очень недовольна, что у меня нет заработной платы. Она как бы есть, но на нее рассчитывает муж. Странно звучит. Мы как бы работаем на благо семьи вдвоем. После финансовых марафонов кое-что мы пересмотрели в отношениях, как выстроить правильные рабочие отношения. Это вообще возможно вопросительный знак. Да, вполне, и это обязательно, на мой взгляд, когда вы начинаете заниматься бизнесом, то ваши деньги начинают, на мой взгляд, да, на мое видение, как правильно вести бизнес, необходимо деньги делить на две части. Первое ⁇ это расходное обязательное гигиенический минимум фирмы, как я говорю, да? это деньги, которые определяют себестоимость товара. Если это закупка, то закупка, хранение, аренда помещения, оплата коммунальных услуг и, в том числе, зарплата сотрудникам. И отдельно это уже прибыль. И если вы выполняете роль юриста, бухгалтера, идейного вдохновителя, то вы должны получать зарплату за это. И это будет входить в гигиенический минимум фирмы. Пусть это будет минимальная зарплата, но она должна быть точно так же, как у вашего мужа, например, директорская зарплата. Она может быть чуточку выше, чем ваша. И потом уже отдельно прибыль фирмы, которую вы уже, как вы договоритесь с мужем, так вы и будете ей распоряжаться. Пополам ли или там 30 на 70 ли. Или все, муж и он будет распоряжаться этими доходами. Это уже ваши интимные вопросы, да, которые вы решаете. Я, например, получаю тренерскую зарплату. Как рядовой тренер в своей фирме. Я получаю тренерскую зарплату. Ну и там доходы компании тоже отдельно. Так, да, вот на этот вопрос я хотела ответить. И от. Так, я тут еще увидела вопрос. Если я вижу перспективы в деле, знаю, как работать, но не хватает действий с моей стороны. Я понимаю, что от них зависит моя зарплата, но прокрастинация порой накрывает так, что тяжело вытащить из себя. Значит, какие-то страхи, которые нужно, ограничивающие убеждения, которые нужно прорабатывать. То есть, если вы тут даете полностью отчет, что все зависит исключительно от вас, тут вообще работа проще простого. Вопрос следующий вопрос от Ольги Соловченко. Второй. Все-таки что такое дело жизни? Я такой человек, что на любой работе найду положительные стороны и буду работать с удовольствием. Помимо работы у меня масса интересных увлечений. Дети совсем не скучаю. Иногда мне хочется связать работу с детским развитием или выпечкой, или едой со своими увлечениями. А надо ли? Будет ли потом это приносить удовольствие? На этот вопрос вы можете ответить только сами. Я вам на этот вопрос не отвечу, но я хочу сказать, что это отличное качество, и, может, и не стоит ничего менять, и можно открыть много разных бизнесов. Откройте и такой бизнес, и такой бизнес, и такой бизнес, и наймите потом людей, которые будут выполнять за вас вашу работу. Вы будете только это контролировать, и реализовывать и запускать разные проекты в разных направлениях. Будете делать стартап, дальше оставлять его на развитие на аутсорсинг, и сами будете там, заниматься следующим шагом. Ну, я вижу, что это монетизировать, вот это ваше качество можно монетизировать очень, очень круто. Как решиться уйти от работы на дядю? Я давала упражнения Декартовые координаты. Напишите мне в личку, вам. Ну, я потом скину упражнения. Так. Маклюк Анна задала вопрос. «Очень живая тема. Наверное, каждому в жизни приходилось менять работу или кардинально менять то, чем занимаешься. Как сделать или научиться воспринимать комфортным для себя новый круг общения? И возможно ли это, если люди и коллективы подбираются иногда такие, что хочется бежать туда не знаю куда?» Как раскрыть все свои способности и возможности? Это, наверное, также от комфортного окружения. Как сделать работу местом, куда идешь с радостью а возвращаешься с гордостью? Смотрите, если вы говорите, как сделать и как создать, то вам в этом случае необходимо открыть свой бизнес, свою компанию и подбирать сотрудников под себя. А если вы видите себя наемным работником и работать, да, приходить на работу кому-то, ищите такие коллективы, в которых вам будет комфортно. Вот только так. Ну и учитесь устанавливать границы их удерживать. В новом ищите новые возможности. это очень круто. когда, вы, когда мы меняем окружение, когда мы меняем место работы, это э, психологическом э, есть такой психологический прием, что если вы хотите повышения зарплаты, повышения статуса, то ищите новую работу. это ну, новые возможности всегда. Всем декартовые координаты НАТО ИР. Ты не помнишь у а нас в тебе. Я да, я напишу пост тогда дополнительно. И ну он есть у меня на канале, он есть у меня на канале YouTube, на канале Telegram. Ну в общем да, это это, это просто сделаем. Так, следующий вопрос. Следующий вопрос. Следующий вопрос. Ага, объявление. Пришло время объявления. Если вы знаете, я приехала в Москву специально для того, чтобы провести два дня очного тренинга, который называется Финансовые игры. Это очень серьезная встреча. За три дня были раскуплены все билеты, но. У нас освободилось одно место. Когда девушка узнала, что тренинг будет проходить на 46 шестом этаже башни, как башня Федерация. называется? Башня Федерации, да. Она написала в личку, что «Анна, простите, но я боюсь высоты, не смогу присутствовать. Поэтому есть уникальная возможность попасть на какое число, на треть... на четвертое. На четвертое. Уникальная возможность есть 4 числа попасть на точную встречу в Москве. Стоимость входного билета 35 тысяч рублей. Целый день. Так, следующий вопрос. Как грамотно уйти с работы, чтобы не навредить финансово ни себе, ни фирме? Нас всего четыре сотрудника. Хороший вопрос, тоже классный. Смотрите, если вы не воровали, то вы не навредите своим уходом. Ну, то есть я думаю, что раз вы задаете такой вопрос, то это несовместимые понятия, да? в идеале как делается: найдите себе замену и обучите этого человека. То есть вы можете сказать руководителю, что я хочу уйти и я готова вам помочь пройти через этот кризис. Уже сейчас можете брать этого человека, я его буду обучать. И когда вы убедитесь, что этот человек достаточно квалифицирован, чтобы вы спокойно могли оставить на него эти дела, то это будет самый правильный комфортный уход. Так, я не боюсь 40 этажа. Отлично, приходите. Пишите в личку, с вами свяжется менеджер. Открывая свой бизнес-предпочтение лучше, на ваш взгляд, родственникам или партнерам извне, если они равнозначны по ожиданиям от них в профессиональном плане». Я за то, чтобы это были посторонние <состоронние> люди с родственниками. Родственники имеют достаточно сильное влияние на нас. Если у вас классно прокачано чувство вины... У меня, ну, например, до такой степени прокачано, что я вообще забыла, что такое муки совести и чувство вины то можно, но при этом заключайте договор, письменный договор со своими родственниками. Обязательно! И можете прийти на марафон «Жизнь без чувства вины» прокачать его там. Так, мне нравится моя работа, она у меня получается. Я работаю в Нами, но по сути развиваю бизнес дяди в своем регионе. Но при этом не могу сказать, что я с детства об этом мечтала. Можно ли совмещать? Можно совмещать. Я начинала с того, что я работала на работе и по субботам, воскресеньям, и после работы я делала то, что я делаю сейчас. Так, Так, так, так. Следующий вопрос. Вот туда повторился вопрос, как уйти достойно без чувства вины, потому что всегда это чувствовала при смене работы, хотя никогда не бросала работу незавершенной. Как будто на меня возлагали надежда, я взяла и выбрала лучшее для себя предложение. Анна, это, ну, так и надо, так и должно быть. Могу только пригласить на марафон Жизнь без чувства вины. Следующий вопрос. Евгения Манукина, думая, что дело жизни, оно не идет. Смотрите, Евгения, тоже хороший вопрос, очень важный, хоть и короткий, да. Если вы не можете это не делать, если это ваше дело жизни, но оно не идет, учитесь. Вот для того, чтобы начать получать другой результат, надо начать совершать другие действия. У вас не получается так, значит, учитесь, подумайте, как это можно сделать по-другому. Нанимайте специалистов, нанимайте разных специалистов, консультируйтесь с разными людьми и начинайте заезжать на другой козе. Значит, вот что-то что меняйте. Вопрос. Анна, скажите, вы сами проверяете домашние задания учеников на своих марафонах? Тоже важный вопрос. Есть пакеты. Раньше я проверяла их сама. Сейчас есть пакеты, на которых я проверяю персонально, и есть пакеты, на которых проверяют другие тренеры, и это указывается сразу в приобретении пакета. Те, кто приходит на меня, <свят>, да, соответственно, там цена дороже, цена марафона. Так поэтому, Евгения, еще раз, да, я отмечу, что если вы прошли точку невозврата, если вы понимаете, что вы хотите этим заниматься, то ищите другие способы. У меня на это ушло довольно много времени. Если бы мне попалась такая Аня, которая знает и умеет то, что, ну, вот, то, что я знаю и умею сейчас, и мне объяснила и рассказала, у меня бы ушло всё, на все это вот. Так у меня ушло на это пять лет, но ничего. У меня тоже дело жизни не идет, так как мало усилий прикладываю. Наемная работа такое ощущение, что всю энергию вытягивает, и вот как найти энергию, чтобы успевать раскручивать свое дело. Анастасия я сейчас скажу жесткую вещь, но пардон, это правда. Знаете, очень многие люди говорят, что ну, очень часто можно услышать, что когда люди говорят, что мне не хватает времени, но никто не говорит, мне не хватило настойчивости, да, или мне не хватило других каких-то навыков да очень многие люди говорят, ну, перекладывают ответственность на другую на какую-то третью сторону на наемную работу которая вытягивает силы все в ваших руках возьмите ответственность за свою жизнь если вы тем более понимаете что это дело в вашей жизни если оно, ну если не берется в руки да, ответственность за вашу жизнь то значит есть какие-то страхи Возможно, даже страх перед удачей. А, так. Есть любимое дело, медийное, связанное с личным брендом, но всегда не любила транслировать все на показ. Все управляющие говорят, нужно, как быть. Ищите альтернативу. Ищите. Можно нанять артиста, который будет выставлять на показ вместо вас. У меня есть варианты таких, такого сотрудничества. Я даже начинала с того, что я писала тренинги для других людей, которые их транслировали. Ну, классно получается. Вот. Потом сама как-то ну не как-то сама <соценно> <с> увлеклась. <соценно> Тоже хорошо получается есть варианты вот честное слово у нас есть знаете есть ограничивающие убеждения у нас есть представление о том как может или должно быть и вот у нас вот такие вот рамки которые стоят перед нами но если чуть-чуть расширить сознание и позволить своим рамкам расшириться то оказывается столько есть вариантов просто сто пятьсот любой вопрос можно решить честно если мы живы Пока мы живы, когда мы живы, можно решить абсолютно все. Ну вот честное слово. В авторе жизни есть работа со страхами, конечно. Как же без работы со страхами в авторе жизни? Супер получается. Спасибо вам за марафон и такое ощущение, что была жизнь до и после. Анна. Анна Меля. Я благодарю вас за эти слова, и я вам сейчас... С вами поделюсь очень интимной вещью. Я даже пост, ну, все собираюсь пост написать на эту тему. Я, когда читаю ваши отзывы, я в очень многих местах, во-первых, пускаю слезу. Ну, я вам всем только сердечко да, отсылаю. Благодарю за отзыв. Но часто бывает, что я вот так вот делаю, вот так вот смахиваю слезы. И я частенько думаю «Блин, <смех> я тоже хочу на такой тренинг!». <смех> То, как вы описываете, что с вами происходит, какие волшебные вещи с вами происходят, как меняется жизнь до и после... Боже упаси, я не жалуюсь на свою жизнь вселенная, а просто продолжай, да, у меня все зашибись! Но порой мне, да, я прямо Жаба давит, <свят>, что вы были на таком классном тренинге, а я не всегда, <свят> не всегда встречаю. Я много учусь. Я все время где-то бываю и по крупицам выдергиваю какие-то интересные техники или какие-то инсайты ко мне приходят. Я буквально на прошлые выходные была в Киеве на обучение. И сижу, да, там ну, идет теория, а я сижу и пишу заметки. Исписала, наверное, пять листов в тетради подготовка к очередному там, марафону. Я еще не знаю, в каком марафоне я эти вещи буду использовать, но я буду использовать их для своего марафона. То есть ловлю инсайты и все для вас. Так. Расскажите, пожалуйста, как быть, когда работа в целом нравится, творческая и вроде мое, но утром на нее идти не хочется, скучно делать привычные действия и прочее, менять место и коллектив, или все-таки направление деятельности искать другое. Вероника, если вы понимаете, что вам работа нравится, что она творческая и она ваша, то есть это я начинаю, да, вы начали с этого предложения. Но вам просто не хочется на нее идти, скучно и так далее, то я настоятельно рекомендую делать правильную перезагрузку. Скорее всего, что вы просто устаете и не умеете перезагружаться. Я тоже давала упражнения на эту тему. Точно есть в моем канале Telegram. Пишите в личку, <правлю> направлю, где есть это упражнение. Так. Когда начинаешь свое дело, все прекрасно, но столкнулась с тем, что я думаю, а там мастер лучше, чем я, а вдруг клиенту не понравится моя работа. Я думаю, что мои работы чем хуже, чем у других мастеров. Страх, что клиенту идет недовольный. И я понимаю, что именно это меня тормозит в работе. Хотя я такое удовольствие получаю от работы, просто наслаждаюсь процессом. Синдром самозванца или что подумают другие? Похоже на синдром самозванца, что я могу сказать? Ищите своих клиентов, они у вас будут все равно. Окружайте себя людьми, которые вас будут любить и ценить. Вот ищите своих клиентов. Мы не червонцы, чтобы нас любили абсолютно все. Но вот честное слово. Поэтому относитесь к этому спокойнее и баньте тех, кому вы не нравитесь, и любите тех, кому нравитесь. Как попасть в Телеграм-канал? Напишите в личку. Напишу отдельный пост. «Как проработать страх предлагать свою продукцию к сотрудничеству? Хочу, чтобы мои сладости продавались в кафе, магазинах и так далее. От одной мысли подобных переговоров становится страшно». Слушайте, если у вас есть страх прямо вот такой, я рекомендую вам нанять торгового агента, который за проценты будет ходить и предлагать ваш товар. Не нужно делать это своими собственными руками. Договоритесь, возможно, о какой-то минимальной ставке и проценты ему. Ну, то есть хороший торговый агент продаст вашу продукцию. Тем более, что если вы уверены в своем товаре. Страх перед удачей. Очень откликнулась. Как от него избавиться? Прорабатываем страхи, приходите. Убежал вопрос дальше. Немного лирики запала в душу история про Миди из одного марафона. Да, удачи вам, Аминь! Спасибо большое, да, <laughs> да, да, про Миди. Я повторюсь, спасибо, что напомнили. Я два слова скажу. В моей жизни было время, когда с моим бывшим мужем, когда это был, я вам сейчас скажу, 92 й год, когда нам реально было нечего кушать. Ну то есть я училась, и он учился, дочка была маленькая. И мы все лето, мы живем уже на берегу моря, Одесса, и мы все лето с мая там по конец сентября мы ходили каждый день на море, он ловил мидий, мы их ели на завтрак, на обед и на ужин, и я могла делать с ними все. То есть, еду там мы покупали только дочери. Так. «Нет искры в работе, желания, хотя люблю ее, и это собственный бизнес. Пережили сложные ситуации в течение года, и все протухло. Нет страха, разрения, отсутствия дома и так далее». «Нет искры в работе, желания». Ищите. Возможно, ищите какое-то другое дело. «Вопросы времени. Если его не хватает, да, можно делать быстро, но этого не получаешь удовольствие. А если еще и опаздываешь?». «Вопрос об ответственности». «Да, это вопрос об ответственности. И учитесь время покупать». Как вы это можете сделать? Это нанимать людей, делегировать свои полномочия, то есть платить им за то, что они сделают за вас. Привожу такой пример, вплоть до того, что нанимаете уборщицу, например, да, то есть клининг-сервис. Если ваш час стоит дороже, чем услуги человека, который вам уберет, то лучше не вы будете убирать в своей квартире и мыть посуду. Да? Пусть за это это за вас делает другой человек, а вы за это время заработаете эти деньги ну больше. «Мой муж-бизнесмен. Я не работаю, не могу найти дело, которое бы мне нравилось, но чем-то заняться очень хочу. Как найти то, что будет мне по душе?». Вспоминайте свои детские желания. Очень часто мы свои детские желания забиваем. Знаете, я, когда вспоминала... Я что тоже через кризисы проходила. Я точно такая же живая, как и вы. И когда я вспоминала... Ну, это было восемь лет назад... Какие детские желания у меня были, что я не реализовала, я вспомнила, что я хотела быть певицей, я хотела выступать на большой сцене и в микрофон петь на весь мир. Это желание было по объективным и субъективным причинам забито и потухло. Вот какую альтернативу я для себя тогда придумала. Я была согласна на то, чтобы в микрофон говорить, вещать на весь мир. Восемь лет назад ну, об интернете, о работе вот через интернет, речи не было. И вот я тут перед вами, и вот меня показывают по телевизору, вот на весь мир. То есть мечта моя сбылась, и это приносит мне удовольствия и дивиденды в виде заработка и так далее и тому подобное. Вот я желаю вам вспомнить свои детские нереализованные мечты и воплотить их в том образе, на который вы согласны. Или там хотела в детстве велосипед, наконец купила себе машину в 40 лет. Ну, типа такого, знаете. Так, что делать, если муж не поддерживает? Он оберегает от всего. Я вспомнила анекдот, я не буду рассказывать. Но у вас есть два варианта. Поменяйте либо мужа, либо убедите его в том, чтобы он позволил вам реализовывать себя. Вы обещали спеть песенку. Давайте не сейчас. Надо пойти в караоке какой-то, чтобы было музыкальное сопровождение. Я спою легко. Следующий вопрос работаю на себя, работа нравится, но глобально счастье уже не приносит, свободы нету от слова совсем, не финансовой, все деньги уходят в развитие на кредиты, не временной, нужен пассивный доход, и вся деятельность завязана на меня». Что делать? Первое. Ищите пассивный доход, возможности пассивного дохода. Ищите финансовых консультантов, которые помогут вам создавать инвестиции, которые будут давать вам пассивный доход. Если тут речь о пассивном доходе. Следующее. Покупайте время. То, о чем я уже говорила. То есть тут речь идет о временной свободы. Если ее нет, значит покупайте исполнителей. И про финансы. То же самое. Делегирование, новые сотрудники. Чем больше у вас будет новых сотрудников, тем, чем больше работы они будут с вас снимать, тем больше вы будете зарабатывать. Есть такой вот эффект. Так, дальше. Дальше, дальше. Есть мнение у других, что сначала нужно заработать, неважно каким делом, закрыть все потребности, а потом уже подумать о любимом деле. Так ли это мучусь поиском себя, но, может, рано еще потребности не закрыты. Слушайте, так можно всю жизнь положить. Я тоже. Это жертвенная, исключительно жертвенная позиция. Ты вот сначала сделай это, да, то есть когда нам диктуют, что мы должны сделать. Да, сначала посади 40, 40 кустов роз, да, и отдели гречку от пшеницы. На это можно потратить всю жизнь, знаете? Поэтому я за то, чтобы реализовывать себя в том, в том, что приносит вам удовольствие. «Как быть, если профессия одна, долго работаешь и всю жизнь знаешь, что не мое и понимаешь, что надо менять? А вот на что куда двинуться, где себя найти, никак не приходит». То же самое. Искать себя, вспомнить, что нравилось с детства. Тут, скорее, страх у вас перед неизвестностью. «Как быть, если не любишь свою работу, но не видишь других возможностей? Нет подходящих вакансий и нет уверенности, что другая работа будет в радость?» Смотрите, привычка сидеть на раскаленной сковороде, пардон без обид, это позиция жертвы. Можно прожечь, прожечь свою жизнь просто, поэтому ищите радость! Так, да, очень... совет начинающим начните. Совет начинающим начните, точно, сто процентов. Очень важная тема, и вовремя, как быть, когда понимаешь, работу надо менять, но на что. Сразу появляется столько страхов. Как с ними бороться? Жду эфира. Не надо бороться со страхами, взвести за и против. Но поверьте, любая смена все равно откроет вам возможность. Если вы ничего не измените, то вы точно ну, не получите лучший результат. А если вы измените хоть что-то, вы точно получите другой результат. Другое дело какое? Это уже зависит от вас. Возьмите ответственность на себя. Так, объявление. Пора чудес начинается тогда, когда мы считаем, что она наступает. И я в подтверждение этого объявляю скидки на участие в марафоне «Автор жизни» в течение суток. Пока будет висеть этот эфир, он будет висеть в стори сутки, я объявляю минус тысячу рублей для тарифа с проверкой другим тренером. Это 5000 рублей вместо тысяч рублей и скидка 2000 рублей для моей проверки. То есть 8000 рублей вместо 10 тысяч рублей. И 15 января пардон, стартует марафон Автор жизни 2. Он проходит всего лишь несколько раз в году. Я его набираю нечасто. И я на него беру только те, кто прошел первую часть автора жизни. Поэтому идеально зайти на автор жизни в ноябре для того, чтобы качественно его проработать и в январе вступить в автор жизни 2? Вот прямо настоятельно рекомендую. Следующий вопрос: как вообще найти любимую работу? Возможно ли угадать, что это именно она, та самая, чтобы в Что значит угадать? Приходите вы перед прилавком с мороженым, да, и как вы будете угадывать? Наверняка же вы будете делать выбор в пользу того, что вы любите. Вы любите шоколадное, или вы любите ванильное, или вы любите крем-брюле, то есть какие-то предпочтения же у вас есть. Это ну, это не угадывание, слушайте свое сердце. Я в детстве обожала генеральную уборку, дома в гостях. До сих пор приходя в гости, представляю, как можно освежить внулое жилье. Алсу. Монетизируйте это. Вы даже не представляете, как это может, во что это может вылиться. Это, ну, я бы с удовольствием воспользовалась бы вашими услугами. Ненавижу убирать. Так, тема супер. У меня сейчас профессия инструктор йоги, учитель баланса и запустить гармонию в жизнь. Я к этому шла кривым путем. Мечтала тоже быть звездой. Вот по поводу тоже быть звездой. Вы считаете меня звездой? Мне очень приятно. Теперь снимаю видео про шпагаты и здоровую спину. Больше хочется поделиться и научить. Прекрасное качество, да, идите за своими желаниями. Вот получилась такая реклама ненавязчивая. Я сегодня объявляю вам конкурс. Всем офисам думали, как нам сделать этот эфир полезным. Я же очень сильно за пользу. И я очень сильно хочу, чтобы этот наш с вами эфир принес пользу вам и нам в том числе. Я за здоровый нетворкинг, не за такой нетворкинг, что напишите под постом, что вы умеете делать и чем вы можете быть полезными, да, и как-то это все пропадает. Я хочу, чтобы у тех людей, которые со мной были какие-то похожие взгляды и позиции и Конкурс заключается в следующем. Я жду от вас предложения, как придумать конкурс на идею, лучшую идею площадки для нетворкинга, на которой каждый может написать, что он умеет, чем он может быть полезен. Возможно, пусть он укажет стоимость своих услуг. Вот это та поддержка, о которой я говорила в самом начале. Своих единомышленников поддержать тем, что вы купите у него эти услуги там, по стопроцентной стоимости. Да? Возможно, даже дороже приобретете. Я вам скажу, что мне тоже нужны сотрудники. Я тоже ищу время от времени различных специалистов особенно таких специалистов, которые что-то понимают в интернет-маркетинге, в продвижении и так далее и тому подобное. Поэтому тоже буду рада этой нетворкинговой площадке. У нас есть сайт, на котором можно эту площадку сделать, и предлагайте еще другие инструменты. Приз... Ир, попро... я тебя попрошу, дай покажи ключик свой. Призом будет серебряный ключ. У нас с Ириной золотые. У вас будет... Да, до них еще дело дойдет. Но к этому конкурсу будет вот такой вот ключ. Я вам покажу. Вот сейчас... Сейчас, пардон, пардон. Нет, трелки с инициалами моими. Это «Студия Анны Калантерной». – Студия Анны да. Вот. вот вроде бы видно. Студия Анны Калантерной. Это наш логотип. Соблазнительный ключ – это, можно сказать, часть моей миссии. Ключ к знаниям, ключ к свободе, ключ к любви к себе, к, к, к, да, к успеху, к своей жизни и так далее, к, очень... к финансовой свободе, вот, вот, так. И победитель, тот человек, чью идею возьмем мы за основу, получит вот такой вот серебряный ключ нашей тренинг студии. Так, поэтому жду пост отдельно напишу, где можно будет писать идеи или писать... Наверное, эти идеи нужно будет писать в личку, но пост отдельно напишу. «Какой дадите совет в следующей ситуации?» Начну с того, что советов я не даю. Я могу показать направление, в котором идти, а уже пользоваться или нет, вам выбирать. Работа очень нравится. 14 лет работы. Нововведение, камеры прослушки, штрафы сводят все на нет, постоянно в напряжении. Догадываюсь, что посоветуете выбрать, что более значимо, но чаши весов на одном уровне. Правда! Уже несколько лет мучает». Ну, во-первых, я не поверю, что этой же деятельностью нельзя заниматься на другой работе, то есть можно найти другую фирму. Но я вам скажу, если ваша совесть чиста, то ну, я ничего такого в этом не вижу. В моей жизни был эпизод, когда я работала в университете, работала три года и тренером. По технике продаж, и э, там, ну, и камеры, и прослушка, и на детекторе лжи раз в полгода нас проверяли, и ничего. Ну, то есть, как бы лично меня это не, не смущало. Если вас это смущает, да, взвешивайте, ищите что-то другое. Ну, как бы... Я сама не применяю это по отношению к своим сотрудникам, но страшного в этом ничего не вижу, честно. Так. Здравствуйте, Анна. Как быть, если все время занималась своим делом и понимаю до сих пор, что это мое, но этого стало не хватать. Прошло понимание, что хочется большего. Самое главное, что много страхов и сомнений. В связи с этим не могу оттолкнуться и идти дальше. Хочется большего чего? Дело самого или денег. Я вам скажу и то, и другое масштабируется. Вот, берете и делаете. То есть, я даже не знаю, как ответить по-другому на этот вопрос. В декрете стали с мужем работать вместе, все отлично, но работа и дом совсем перестали развиваться. Иногда стали ругаться, и я решила оставить все на него и выйти из декрета на новую работу, которая мне очень нравится. Но сейчас я достигла того момента, когда захотела создать что-то свое, но страшно бросить стабильность, взять на себя всю ответственность и не потерять вкладываемые деньги. Ну, я могу только сказать тут. Я уважаю лично какие решения, и я могу только вас благословить и сказать, пусть у вас все получится, аминь. Страшно, да, это понятно, и это нормально. Взвешивайте свои риски. Что будет, если у вас не получится? Договаривайтесь с мужем. Ну, Как-то так. Как отбросить все сомнения неуверенность в себе и в результате заняться тем, что действительно очень нравится, при этом получать от этого стабильный доход. Вот. Тоже очень хороший вопрос, и я хочу его отдельно отметить. Как отбросить свои сомнения и неуверенность? Приходите на «Автор жизни», выбирайте, что вам нравится, и начинайте. А как при этом получать стабильный доход? Вот Определите стоимость своего вклада и берите за это, уверенно, деньги. Тут, может быть, и непроработанное чувство вины, и непроработанная синдром самозванца. Вот приглашаю на автора жизни 2 для проработки синдрома самозванца, на автора жизни «Жизнь без чувства вины». Я считаю, что, если вы качественно делаете то дело, которое любите, то оно не может не приносить деньги. Но если вы будете сидеть и ждать, когда люди вам сами начнут нести деньги, это ошибочное мнение, потому что наше материальное положение живет внутри нас. Оно не приходит к нам извне, оно рождается в нас внутри. Поэтому это надо прорабатывать. «С чего начать мужу? Десятки лет разных бизнесов. Преследуют неудачи. Прям перед носом складываются ситуации, негативные все ружатся. Я могу вашего мужа только пригласить на автор жизни». Честно. Оля! Можешь заблокировать, пожалуйста, Дашку-полторашку? Или кого там? Да. Так... <coughs> Кондраюса, или Юисей, наверное. У меня есть четкие цели и желания и есть, но, как и у многих, это короткое, сдерживающее «но». Я в декрете сыну три, дочки, годик будет. Пошла работать в садик не потому, что хочу, а потому что кормлю и решила, что буду здесь еще полгода, и уже весной начну реализовывать себя в своем направлении. Но на этой работе нет развития, зато есть информация и связи, которые мне нужны. Другие плюсы. Вопрос такой я, как целеустремленный человек, благодарный Вселенной за свою жизнь, здоровье и семью, не понимаю, что надо что делать, если надо потерпеть, но хочется быстро исполнить желание. Как наслаждаться процессом на пути к своим мечтам и желаниям? Тоже хороший вопрос. Делайте не через надо, а через хочу. Учитесь делать через хочу. Как можно попасть на консультацию к вам лично? Адрес и цена. Светлана, нельзя ко мне попасть на консультацию лично. Вернее, можно, но я за консультацию беру 35 тысяч рублей за 45 минут. Если вас устраивает, то только онлайн. Но... Сразу скажу, у меня такое огромное количество марафонов и дел, и для того, чтобы мне жить, я отказалась от персональных консультаций. Серьезно. Ну, то есть не потому, что я там злая, а потому, что у меня просто нет на это времени. Я могу порекомендовать прекрасных психологов, прекрасных специалистов, самых лучших, у которых я лично сама терапируюсь при необходимости. И вот могу вам порекомендовать по другим ценам. По доступным. Так, поэтому смотрите, делайте через хочу, а не через надо. Ищите возможности, ищите Я, знаете, была вот, ну, пару дней назад, я был. Пару дней, 30 числа я была к нам в Одессу, приезжал Никвучич, и я была на его выступлении. И он там сказал классную такую фразу, что в любой ситуации есть возможность. Ну, то есть из его уст это звучит более чем понятно. Если вы работаете в садике, тем более, что вы видите там какие-то плюсы, то ищите там, И тем более, что полгода это так быстро проходит. Ну, то есть я проблемы не вижу. Ну или бросайте садик и делайте что-то другое. Можно работать онлайн. Сейчас в онлайн есть возможность работать, зарабатывать. Я сейчас завершу этот эфир и открою новый. Осталось 23 секунды у меня. Так. Как быть, когда очень быстро надоедает один вид деятельности и постоянно переключается с одной на другое? Повторюсь, монетизируйте это качество это очень полезное качество. Когда устраивает все, кроме зарплаты, у вас есть два варианта, повторюсь: либо открывайте свой бизнес, либо ищите другую фирму, увольняйтесь с этой работы, ищите другую. Еще раз повторюсь: переход на другое место работы в 95% случаев приводит к улучшению заработной платы. Если целенаправленно на это идти, то вообще сомнений нет. Так, как быть, когда работа как снежный ком все больше и больше наваливается на тебя? Работать начинаешь все раньше, заканчивается все позже, но от этого не разгребается ничего, еще больше приваливает. Ищите исполнителей. Как только другие люди начнут выполнять вашу работу, повторюсь, у вас А. Высвобождается время, Б, у вас появляются деньги, все больше и больше. Это феномен, но он работает. Потому что у нас одна голова, две руки, две ноги. А так у вас под этого всего, как только вы нанимаете еще одного человека, у вас становится в два раза больше. А третьего, соответственно, еще больше. Так, очень актуальная тема, как работать, меньше, зарабатывать больше тоже самый ответ. Как признать себя женщиной и убрать слово, работать из лексикона, заменив естественным, принимая с благодарностью, делая то, что приносит удовольствие. Вот. Простите за прямоту» – это жертвенная позиция. Что значит принимают благодарностью? Это, знаете, похоже на то, что я принимаю пожертвования, как Бог мне принесет. Я вам расскажу историю такую. То есть, скажем так, делать то, что приносит удовольствие, и получать за это достойную оплату вот это целенаправленная позиция. Знаете, она как активная. А делаю просто то, что приносит мне удовольствие и принимаю с благодарностью, что мне с неба падает. Это пассивная позиция. Я вам расскажу историю. Пришла ко мне как-то подруга. и говорит, Таня, скучно и денег нет. Хочу говорить на работу, и чтоб мне за это деньги платили. Я говорю, окей. Ну, аминь, да. Через какое-то время, там, буквально через два дня, прибегает ко мне в слезах. Говорит, Аня говорит, все превратилось в тыкву. Я говорю, что случилось? Она фотограф. Ну". Говорит, представляешь, меня пригласили сделать детскую фотосессию, там какой-то праздник был. Я не поинтересовалась стоимостью, побежала с удовольствием, потому что я понимала, что А, это работа, Б а, это деньги и не поинтересовалась, сколько они мне заплатят. Они мне заплатили 100 гривен. Это на рубли... 250 рублей приблизительно. Я говорю, «Слушай, что ты хотела?» «Запрос был какой?» «Работай, деньги!» «Ты поработала?» «Поработала!» «Деньги получила?» «Получила!» Я говорю, «Какие претензии у тебя?» no. «Ставьте конкретные цели и Не знаю, я в слове ⁇ работать ⁇ ничего негативного не вижу. Я согласна с вами, если вас это слово раздражает, делать то, что приносит удовольствие, да, но и принимать с благодарностью достойную оплату своего труда. Ну вот как-то так. Работайте, как убрать из лексикона? Вот так вот берете, выбираете, заменяете одно другим, если говорить о практике. Так. «Будут ли у вас такие интересные публикации, как про «Копилку» и про все пропало в оба Начала применять в жизни, жду результата. Спасибо». Ну, конечно, будут! Я только начала. <сёплые> я на каждом эфире стараюсь дать какое-то какое практическое упражнение. Вот здесь просто, чтобы не повторяться, уже как минимум два упражнения вы сможете получить, зайдя в мой канал Телеграм. Аня, какая вы умница. Екатерина, благодарю. Спасибо вам большое за теплые слова. Ради этого работаю. Вот клянусь. Я ради ваших теплых слов работаю. Для меня это очень важно. Подскажите, как избавиться от страха ошибок, которые могут быть в случае перемен, смены деятельности, профессии вообще по жизни. Я вас приглашаю. На проработку страхов, на марафон Автор жизни. Автор жизни, автор жизни 2. Пост скоро напишу, тоже поэтому по этому. Вернее, не так. Я его уже написала, если честно. Я его просто скоро выпущу на днях. Испытывать переживания по поводу того, что перед неизвестностью – это нормально. Ну вот, как-то так. Так, спасибо за эфиры, очень помогает, благодарю. Была на финансах, пополняю копилку, вижу прогресс, да, здорово, я очень рада. Так, итак, еще раз напоминаю вам про конкурс конкурс на лучшую площадку для нетворкинга. Приз, ключ серебряный ключ с логотипом нашей компании. И скидки на автора жизни в течение суток, если вы примете, оплатите тысячи рублей на тариф с проверкой тренером, и 2000 рублей на тариф с проверкой на лично. Как воспитать ребенка так, чтобы не передать свои страхи, чтобы ей в будущем не пришлось их прорабатывать? Мари, классный вопрос. <сíns> <сíns> Детский. Во-первых, у нас выйдет скоро в ключ, к, в следующем году ключ к ребенку. Это как воспитать автора жизни. Это во-первых. Во-вторых, я вам открою такую тайну. Моя любимая, моя любимая, мой любимый инсайт вот так. Какими бы мы ни были идеальными хорошими родителями, нашим детям все равно будет что рассказать своему психотерапевту. Ну так устроен мир, понимаете? Не одно, так другое. Все равно будет какая-то травма. Но, безусловно, ребенка. Можно воспитать уверенным в себе, успешным заранее и с пониманием того, как действовать в тех или иных ситуациях. Поэтому анонс на автора для детей, но прежде чем на него пойти, вот знаете, если автор жизни 2 еще как-то вот так вот можно закрыть глаза и пустить на него без прохождения автора жизни 1, то на детский марафон. Точно не возьму тех, кто не прошел автора жизни первого и второго. Ну, первого, по крайней мере, точно. Потому что вот именно для того, чтобы понимать, о чем там речь. Вот тут уже одно без другого никак срабатывать не будет. Поэтому, если вы хотите попасть в январе на детский ключ к ребенку, как воспитать автора ребенка. Вот тут уже сто процентов надо прийти на автор жизни для себя. Так, там еще были вопросы, сейчас еще открою ваши комментарии. Так Ярослава. «Анна, благодарю за ваш труд! Благодарю за то новое, что узнаю! еще много узнаю!» Вывели, конечно, из зоны комфорта, что говорить... Пардон! <свят> <свят> да, я такая... «Желания появились и мечты, и так хочется им следовать». Так, Вселенная подталкивает. «У меня хорошая должность. Шла к ней 10 лет. И к чему пришла? Даже не стоит говорить, реализация моих желаний закончилась некомфортно, да и зарплата становится ниже. И как только я пожелала себе другую сферу, Вселенная говорит набери, бери, иди!». Поталкивает сразу должность сократили, зарплату, чтобы легче было пойти. Да, это, это, это вот игры нашего подсознания есть такое. Но такая нестабильность внутри, как с ней справиться и определиться, твой ли это путь. И трудовой не будет. И самое главное, растет сынуля, нуля, как детям помочь, если мы пошли путем по необходимости. Так, для детей сразу. Мы детям можем помочь только собственным примером. Я понимаю вот эти переживания, нестабильность внутри. Страх страшен только перед тем, когда мы его рисуем. А когда мы в него погружаемся, то ну, никуда не денешься. Нам приходится, как той лягушке, в этой сметане бултыхаться для того, чтобы рано или поздно взобьется масло. Я могу только пожелать вам удачи. Да, подсознание вот так вот с нами играется. Собственно, по-моему, это все вопросы, которые Так, наверное, миллионный вопрос, но все же как понять, куда кем идти, работать. За время декрета организация ликвидировалась, слава богу, несколько образований, тренинги, а воссы не там. Значит, вы плохо поработали со своими детскими нереализованными желаниями. Честное слово. То, что нам приносит удовольствие и в итоге становится нашей работой. Кстати, может быть, несколько детских желаний совместить в одно, да, потому что я вам рассказывала о том, как я хотела в микрофон вещать на всю страну, на весь мир. Я еще и психологом хотела быть с 14 лет. То есть, я понимала с 14 лет, что я хочу быть психологом, и я к этому целенаправленно шла. И потом в итоге просто это вот объединилось в то, что получилось сейчас. Поэтому как-то так. Я вас благодарю за внимание. Спасибо вам большое, что были со мной. Я благодарю вас за вопросы. Помните о качественном нетворкинге, который заключается в том, что, если вы хотите поддержать своих друзей, приобретите у них продукцию по полной стоимости, не просите у них скидки и помогите тем, поддержите, что вы приобретете у них товары по полной стоимости. Поверьте, что это вам же Принесет больше финансовой отдачи. Ну, вот так работает просто закон о сохранении веществ, закон о сохранении энергии. И конкурс на лучшую нетворкинговую площадку, на которой вы сможете указать, все могут указать, что они умеют делать, чем они могут помочь, какие у вас есть таланты. Тем самым вы, возможно, сможете себя реализовать, найти свое дело, и кто-то сможет воспользоваться и помочь вам это дело открыть и так далее. Благодарю вас за внимание и всего вам хорошего. До скорых встреч.